Мы живем в эгрегориальной среде, среде наполненной информацией. Эта информация проецируется на уровень ментального поля, чтобы мы ее поняли. Причем это всего лишь проекция. Знаете, как вот многомерная, объемная какая-нибудь картинка, которая отпечатывается на плоскости, становится двухмерной, и мы ее видим как двухмерную. Не предполагая, что за ней стоит какая-то многомерность. Вот символ мандала. Видели когда-нибудь мандалы? Да? Это же тоже плоское отображение многомерной реальности, просто мы ее видим в плоскости. Но стоит только свою точку внимания сместить вглубь этой картинки, она тут же становится многомерной. То есть вопрос навыка, да? если мы умеем это делать, мы сразу, сразу это дело видим. Вот с идейной системой, эгрегориальной системой, которая присутствует в этом мире, происходит все то же самое, она очень многоуровневая, очень многовариантная и очень многомерная настолько многомерная что мы своим трехликим взглядом трех уровневым взглядом да мы ее не можем увидеть никак иначе чем вот, эту, вот такую вот плоскость но ну, в лучшем случае трехмерность но увидеть не четырехмерность то есть добавить компоненту времени на уровне ментала невозможно на ментале информация идет либо ровным слоем либо порывами, знаете, как ветер, вот ду дует, ду дует, дует, дует, все нормально, потом рывок почувствовали. Да? Вот с менталом происходит приблизительно то же самое. И на ментальном теле, когда проецируется вся эта идейная эгрегориальная система, она тоже становится для нас плоска и понятна. И если мы, как в случае с мандалой, не сумели сместить точку внимания в вглубь, и не увидеть ее многомерность, а именно что за этим стоит, кому эта структура ментальная принадлежит, то мы начинаем ее воспринимать исключительно так, как видим. Здесь нарисована обезьянка. Вот эта обезьянка, она обрезана, она отфотошоплена, она вставлена в определенную картинку, и в данном случае символизирует что-то, откуда взята эта картинка. Что там дальше за обезьянами происходило? Это было в живой природе или это было в зоопарке? Мы не знаем это. А возможно, от выражения лиц обезьян, от морщин, которые у них по мордочке пробегают, это как раз и можно понять. Все это дело снималось в живой природе или это тюрьма в виде зоопарка? Вот, собственно говоря, с ментальным телом все то же самое когда оно обрезано, когда кусок информации обрезан, как в данном случае метод достижения результата, который мы с вами выявили, это вот такая вот обрезанная картинка. А нам с вами сейчас нужно отследить ее корни, то есть сделать ее многомерной. Эгрегориальная система всегда распаковывает себя на металле именно так в виде плоскости. Прежде всего для нашего с вами удобства, для нашего с вами удобства. мы понимаем, Слова мы понимаем мысли, и так нам проще понять. Зачем нам знать, читая книгу, какие эмоции в этот момент переживал автор, правда? Ну зачем нам это знать? Нам ведь важно прочитать его мысли. Зачем нам нужно знать болен он или здоров? Зачем нам нужно знать, какие у него жизненные, и семейные обстоятельства, какого он там вероисповедания, атеист он, может быть или еще там кто? -то. Зачем нам все это знать, если мы просто читаем информацию, особенно если эта информация сухая? интересно. знать? Прекрасно. Прекрасно, если это имеет отношение к информации, которую вы читаете. Если вам надо это распаковывать, вы это распаковываете. Но, как правило, мы воспринимаем информацию именно так, сухо, конкретно, четко, впихив. Вводя ее в свой ментал в сухом виде. Почему? Потому что в сухом она занимает меньше места. А если она будет занимать место вместе с эмоциями, ее влезет меньше. А мы экономим, мы экономим на всем, мы стараемся жить быстро, нам достаточно короткая информация. И эгрегориальная система пользуется этим, как раз напротив, и стимулирует нас брать информацию быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Судите по себе, да? Судите по своим собственным предпочтениям, что для вас в условиях дефицита энергии, например, когда вы устали предпочтительнее, почитать книжку или посмотреть кино. Вот. А это всего лишь эгрегориальная среда. Мы должны понимать, что она коммуницирует с нами, на том, разговаривая на том языке, под который она запрограммирована, по которой она заточена. Потому что эгрегориальная среда есть ничто иное, как программа. Только в отличие от общепринятого мнения, программируется она со всеми людьми. Даже если это эгрегор, некая информационная структура, которая работает на одного человека, будьте уверены, создана она не этим человеком. Человек по-прежнему является проводником. Люди эгрегоров за очень редким исключением создавать не могут. Зато их очень хорошо умеют создавать силы, которые мы называем боги или просто информационные структуры. Их очень хорошо умеют создавать религиозные структуры, делая себе, что называется, таких слуг. Слуг, которые выполняют их задачу. Как мы с вами уже вчера говорили, когда людей было мало и в системе язычества, в системе политеизма каждый человек мог общаться со своим богом напрямую. Почему? Во-первых, потому что людей было меньше, богов было больше. Сейчас все наоборот, богов меньше, людей больше. Значит, соответственно, уже этот алгоритм не работает. Нужны посредники, такие коммутаторы, которые будут волю некой силы перераспределять на достаточно большое пространство. Ведь что ценнее да? мне вот с каждым из вас поговорить, Пай на эту же самую тему одно и то же, или вы все вместе соберемся и один раз скажу. Правда ведь мне удобнее один раз? Я времени потрачу меньше, мы в коллективе быстрее все поймем и так далее. То есть на группу всегда работать целесообразно, исключительно не ради эффекта самого человека, а ради эффекта экономии времени. Вот так работают эгрегоры. И чем крупнее предприятие, например, которое в реальном социальном мире, тем больше устойчивость он имеет, тем больше защиту он может дать своему. Сотруднику, например, да, чем, например, предприятие малое, недавно образованное, там, например, какое-нибудь семейное предприятие, состоящее из трех человек. Оно то ли будет, то ли нет, то ли развалится, то ли нет, завтра не пойми, что с ним. А когда предприятие крупное, когда людей там работает много, оно становится более устойчивым. Точно так же и с любыми системами, семья более крупная, устойчивее в этом мире, а? устойчивее. Религия, которая имеет большое количество почитателей и прихожан, устойчивее в этом мире, устойчивее. На этой системе как раз и работает эгрегориальная структура. Она очень иерархична. В эгрегорах, как собственно говоря, и в любом информационном пространстве работает система иерархии. И чем выше мы поднимаемся по информационным уровням сознания, тем в большей степени мы можем утверждать, что Иерархия там работает более чем на всех других телах, на всех других системах. В ментале иерархия простая. Слова, понятия, модели поведения, очень простая. И тем не менее она все равно предопределяется информационной наполненностью. А в каузальном теле иерархия уже более сложная, но тем не менее все равно проста. События формируются степ-бай-степ. Да, след, след, друг, друг за другом, да? значит, соответственно, более давнее событие должно быть более значимым, чем более раннее событие. Да? Вот так запрограммировано и каузальное тело. Значит, соответственно, в будхиальном уровне тоже есть иерархия, только она уже не горизонтальная, а вертикальная. И вот эту иерархию я сейчас вам дам. Отчасти она уже приведена в книге о силе рода, кто ее читал, а кто ее не читал, посмотрите, она там есть в нескольких видах, но применительно, конечно, к описанию родовых систем. Точно так же, как и семеричная структура сознания, так, так же располагаются и уровни эгрегориальных систем. На самом нижнем уровне расположены эгрегоры рода и семьи. Для того, чтобы какая-то структура информационная попала на определенный уровень, она должна выполнять определенные характеристики, соответствовать определенным характеристикам. Здесь идет по принципу либо общей крови, либо... По принципу принятия в род есть такие ритуалы да, например, свадьба там, и так далее по принципу принятия в род род и семья как правило не бесконечны то есть поскольку у нас например отсутствует многоженство да, понятно что одна семейная пара она формирует некую отдельную ячейку в коллективе да? И не может быть у мужчины, например, больше, чем одна жена по нашим культурным традициям, значит, соответственно, мы себе ограничиваем количество людей в роду. И это ограничение, род и семья, да, они всегда лимитированы, то есть они всегда конечны. Даже если это очень большой род. При условии, если они поддерживают друг с другом информационные связи, тогда этот род считается большим, а если они не поддерживают друг другом, тогда эти связи рвутся. Соответственно, мы, в принципе, если так рассмотреть, то вглубь на 13-е колено мы все с вами родственники, да? но разве же мы об этом знаем? Ни в коем случае мы об этом не знаем. Да? Почему? Потому что информационные связи на более высоких уровнях у нас не поддерживаются. Значит, соответственно, род и семья ограничены определенным качеством связей по крови или по духу и ментальными контактами. Выше родов и семьи находится уровень стихийных эгрегоров. Стихийные эгрегоры превышают род и семью с тем, что у них такие лимиты уже начинают отсутствовать, то есть отсутствуют ограничения. Стихийные эгрегоры могут быть включены люди, не имеющие друг с другом ни скромной ни духовной связи, а имеющие какую-то сферу интересов, которая не предопределяет родство, не предопределяет принцип семейственности. Это ваша фирма, в которой вы работаете, да? это какая-то какая структура по интересам, например, эгрегор вашего города тоже относится к уровню стихийных эгрегоров. Тут тоже есть определенная иерархия внутри этого слоя, но в любом случае сюда определяются эгрегоры, во-первых, также достаточно короткоживущие, так же как и рода, и семьи, достаточно короткоживущие, уязвимые, то есть они не могут гарантировать, что они пролонгируют завтра себя в будущее, потому что они зависят, они зависят от территориальности. И они зависят от тех, кто на этой территории хозяин. Следующий уровень эгрегориального слоя это профессиональный уровень. Профессиональный уровень. Здесь уже в большей степени долг срок жизни эгрегориальных систем, а именно идей, которые проводятся на этом уровне, и здесь совсем другая выборка. Они соединяются друг с другом по правилу профессионализма. И это правило оно может быть очень длинно, то есть оно не связано с кровью, профессия может передаваться не обязательно по наследию, а по преемственности, оно совершенно не связано с задачами территории. Да, вот градообразующее предприятие это стихийный эгрегор, а металлурги это профессиональный эгрегор, да, потому что металлурги живут в разных территориях, а градообразующее предприятие только на одной. Люди зависят от этого предприятия, но и оно зависит от этой территории. А если землетрясение, а если наводнение и нет никакого градообразующего предприятия? Профессиональные эгрегоры тоже сами по себе не свободны, хотя уже и достаточно сильны, хотя уже и достаточно самостоятельны. Они зависят от государственных структур, которые буквально последние 100-150 лет начали выделяться в отдельный слой, а именно так называемые социальные институты. Это министерства, ведомства, учреждения, которые управляют несколькими профессиональными эгрегорами, таким образом, являясь по сути проводником воли государства. Но при этом, при всем, выделяясь самостоятельный уровень, понимаем, они имеют некую самостоятельность, то есть они самостоятельно принимают решения. Например, государство дает команду своим министерствам. Надо повысить ВВП. Без разницы как, государству все равно как повысить ВВП. Это не его забота думать, как повысить выборы, его. его забота команду отдать. Да? А вот как занимаются уже совершенно отдельные структуры, и принимая решения, они абсолютно самостоятельны. Вся чиновничья среда, которой наш мир богат, да? которые управляют профессионалами и могут заставить профессионалов быть либо сильнее, либо слабее. Например, государство решает на уровне Министерства ведомств, что сегодня, начиная вот буквально с завтрашнего дня, подписываем бюджет на эту тему, что мы будем поддерживать, например, не аграрную промышленность, а военную. Соответственно, аграрии падают в силе, потому что вливание энергетические в виде денег в них... Происходит значительно меньше, люди начинают бежать из этого сектора, эгрегор слабеет, он опускается ниже. Зато военная промышленность, ого-го, все из агрария побежали в военную промышленность, да. эгрегор усилился вливание, энергетическое усилилась, он поднялся над всеми. Государство стало военным да, вот через такое распределение. Почему? Потому что оно заставило ниже лежащих добровольно добровольно изменить иерархическую позицию. Но социальные институты, как вы сами понимаете, делают это не сами, а потому что над ними существует государство. Тоже такая же виртуальная структура, как и министерство ведомств. Такая же виртуальная структура. Да, по сути, что такое государство? Какую функцию выполняет государство? Да, ну, понятно, а где деньги-то, где деньги-земь? Деньги. Распределение ресурсов. Да, но вообще функция государства есть правоведы в зале? Функция государства какая? Законы. А? Управление, охрана, да? безопасность для своих граждан, перераспределение ресурсов, контроль, разорожда... и контроль за ресурсами и контроль за рождаемостью. Ну и границы как бы, -то, да? то есть система безопасности. Границы, как правило, у нас всегда тоже достаточно виртуальны, да? Стен, как обычно, никто не строит за последним исключением. То есть государство осуществляет общий надзор и делает это на уровне законов, то есть то, чего не пощупать, то, чего не увидеть. Это государство это предмет договора. И от этого предмета договора не существовало бы, если бы над ним тоже не стояла определенная контролирующая система, которая дает государству основания для формирования таких законов, именно религию. Даже если государство мнит себя светским, так или иначе его законы находит в его законах находят отражение определенные религиозные принципы. Так? Так. Государства мусульманские отражают в своих светских законах, проецируют законы шариатов, да, то есть у них совсем иначе система поощрения и наказания происходит, чем в государствах христианских. То же самое и с буддизмом, то же самое и с юдаизмом. То есть те государства, которые живут под какой-то доминантной религией, просто обязаны учитывать это в своей жизни. И не только потому, что они назначают там религиозные праздники, совмещая их с государственными календарами, Не только поэтому. Это что называется на поверхности. Сам принцип распределения ресурса. Сам принцип распределения ресурса. Вот так это отражается в светских законах. Как вы полагаете, в христианстве христианство говорит о том, кто должен получать много ресурсов, а кто мало от государства, конечно же. Это как. Вернёт в качестве, в виде времени, эмоций, администрации? Верный. Кто служит? Верный. Еще. Служит за деньги или бескорыстно? Бескорыстно. Да? Этот человек должен быть здоров, богат и счастлив? Нет. Да? То есть вот эти вот все принципы находят отражение и в Светских законов мы поддерживаем нищих, сирых и убогих государственными деньгами, да? соответственно, перераспределяя их на всех. И граждане будут стремиться стать нищими, сирыми и убогими, или, по крайней мере, демонстрировать себя такими, только чтобы не выпадать из системы контроля, системы поощрения, системы заботы родного государства. У мусульман немножко иначе, например. Да? Они совершенно четко считают, что здоров ты или, беден, богат ты или, здоров ты или болен, богатый ты или беден, это все воля Аллаха. Если Аллах так распорядился, то ты не имеешь права ничего, собственно говоря, по этому поводу и возразить. Совершенно ничего не имеешь права возразить. И так далее. Каждая система, она несет свои отпечатки. Кастовые системы... Индуизма да, в, и в и буддизме и в той же Индии, где сохранилась эта кастовая система, она точно также находит отпечаток на определенных законах, да, которые они тоже не могут обойти, хотя пытаются их как-то завалировать, говорят, это пережиток прошлого, ля-ля-ля. Но тем не менее они все равно это разделяют. В Индии, например, до сих пор больным в карточке, в поликлинике, да, или как там у них она называется, пишут касту сверху. А все почему? Потому что выявили, выявили, что кровь, например, одной касты не подходит для крови другой касты. То есть буквально происходит отторжение. А что лекарственные препараты, которые выходят для одной касты, не подходят для другой касты. Это уже исторический факт. Да? То есть они учитывают это, учитывают на уровне профессиональных институтов, профессиональных систем, а это значит, что они учитаны и государством, они учтены и министерствами, и ведомствами. Но государство и религии также организованы не сами по себе. Любая религия она превозносит какое-то божество. Религия это не бог, религия это учение об этом боге, его жизнеописание, его заповеди, его линия философии, которую он дает, но это еще не сам бог. Информационные структуры богов находится на уровне выше, на уровне отумаа. Мы их не выделяем в отдельную эгрегориальную систему, потому что они не эгрегоры, это разумы. Но эти разумы проявляют себя здесь в реальности, в которой мы живем, как раз через вот эти формирования этих эгрегориальных систем. При этом при всем проникновение идет абсолютно на все уровни. Боги имеют право проникнуть на все уровни, а вот эгрегоры нет. Здесь работает принцип вассал моего вассала, не мой вассал. Религия не имеет права воздействовать, например, на стихийный эгрегор, но не имеет права, нет у нее такой власти. Зайдет поп в троллейбус и скажет, что это вы тут все не поститесь, да, куда пошлют попа, туда и пошлют. Но если он на уровне государства будет проводить свою политику, да, то в данном случае он будет выступать как носитель определенного закона. При этом при всем, что церковь это профессиональные грегори в лучшем случае, да, хотя они сейчас активно поднимаются на более высокие уровни, хотят занять Уровень министерств пока ему это дело не дает церковь, да? но сама религия, само учение нематериально абсолютно, оно руководит мнением государства. И вот считается, как бы по простой статистике, что государство, религия становится достаточно серьезной и имеет в этом мире больше прав, если под ее гидой находится как минимум три государства, как минимум три, то есть не одно, а именно три. Тогда считается, что она достаточно крепко стоит на ногах. Но, как правило, они стараются распределить себя на гораздо, больше, на гораздо большее количество государств. Итак, эгрегориальная система иерархична. Государство не может влиять напрямую народ и семью. она будет влиять обязательно через стихийные эгрегоры. Через некие образования, которые убивают и закрывают и открывают фирмы, они влияют на определенную моду, они влияют на определенные интересы, и вот это уже в свою очередь стихийное образование имеет прямую связь с родом и семьей. Государство не может спустить инструкцию сюда в род и семью, сказав, что девочки вашего рода должны выйти замуж вот за этих бусурманов, не имеет права, потому что род точно так же по что-то скажет. Ну, ребят, не годится. Но если все будет сделано таким образом, что вот здесь вот возникнет, пусть короткозывущий, но эгрегор моды, эгрегор толерантности да, и прочее, прочее, и вся это безобразие, конечно же, инспирировано государством, то девочки пойдут сами. И за девочек пойдут. И мальчики за мальчиков, и за бусурманинов тоже. Да? То есть надо создать некое образование, которое будет говорить: это же естественно, это же естественно, предполагая ошибочно все, что все это взросло из народа, ни в коем случае. Никакой эгрегор из народа не взрастает. Все, что у нас здесь появляется, это всегда инспирировано свыше. Любая идея, потому что берутся они из пространства отмана, проходят определенные эксперименты. Под эти эксперименты формируются эгрегоры, эгрегоры становятся достаточно мощными, если в него включены большое количество людей, и значит, именно на это количество людей они могут проводить свою политику, через кого